Во время пророка Мухаммада саляму, -бин -малик и два сподвижника, когда пророк саляму, сказал всем сподвижникам готовиться в поход, в табу". и все сподвижники начали готовиться, и день пришел, пророк вместе с подвижниками отправился. Это был трудный поход, но бой не состоялся, ну, как сражений не было. Но Кааб готовился, даже очень сильно готовился, ну, по каким-то причинам он не стал участвовать, не поехал в этот поход. И он думал, время пришло, пророк Салал Аль-Ивасалям тронулись в поход, сподвижники тоже ушли, Кабмин Малик думал, что их догонит. День прошел, два дня прошло, три дня прошло, и все, он уже их не мог догнать. И время прошло, пророк Салал аль и сподвижники вернулись, с похода битвы не было и проксоровал Иерусалим, зашел в мечеть, Медина обрадовалась приходу пророка, про... заш... прочитал два рогата намаза. И потом все люди, которые не участвовали в походе, в битве, пришли, говорили свою причину, почему не участвовали. Каждый объяснял, почему не участвовал, которые не участвовали. И Камбин Малик был таким человеком, он очень убедительно говорил, мог убедительно сказать, Свою причину, почему он не участвовал в походе. Но ну, он не, так не сделал, он ложь не сказал. Он сказал правду, пророк подошел, когда пророку руку дал, пророк сказал, где ты был. Он нич нич ничто не смог сказать, просто сказал, о, пророк, салям, я, я не смог участвовать. Ну, не солгал. Пророк салям, сказал, ладно, иди, жди, пока Аллах, субхану а-толля, ну, жди, пока будет известие от Аллаха. Пока вынесет Аллах приговор, жди. И проходил пророк Салалуа, и он очень сильно любил всех сподвижников. Когда пророка видели, они радовались, на лицах улыбка была. Но после этого случая даже сподвижники, никто с ними не разговаривал, сказал, с Абмин с, с двумя еще сподвижниками, потому что они сказали правду и не участвовали в походе. И дни проходили, им очень трудно было, даже однажды он, когда мечети, в мечети лицо смотрел, пророк обернулся и уходил, даже в лицо ему не смотрел. Ему очень грустно стало, он не знал, что делать, земля как тесная стала, как говорится, да, земля тесным стала. И даже гастанитский правитель пришел, отправил человека, чтобы, если Мухаммад, алейх салят вас, притесняет вас... Приходите к нам, мы вас примем, приютен сказал. Но он это не принял, делал сабр, и один день после утреннего намаза такой, сказали, а я был не способен, и сказали, вот, радуйся ал то есть благое известие пришло. И он так радовался, что все... Все его отнимали, все мусульмане за то, что он вытерпел э, вот это все испытание. И когда э, после этого события про них был ниспослан аят, в котором говорится, то есть про них был неспослан аят, и в этом аяте говорится, что они были правдивыми. Правдивыми не солгали. И Калбин Малик говорит, с тех пор, клянусь Аллахом говорит, с тех пор.. Я не встретил ни одного мусульманина, которого Аллах подверг более прекрасному испытанию из-за его правдивости. С тех пор я ни разу преднамеренно не солгал и надеюсь, что Аллах оберегает меня от этого всю оставшуюся жизнь.